Квартира в Сочи с видом на море в микрорайоне Приморья. Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске квартира в Сочи с видом на море. Она с ремонтом в микрорайоне Приморья в жилом комплексе «Искра». Я неоднократно делал видеообзор по данному жилому комплексу. Поэтому сейчас ставлю кадры с моего видеоархива. Если что, извините за качество звука и картинки, потому что это было достаточно давно. Приятного просмотра!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 Раздельный санузел, а-ля биде. Ванна с душевой кабиной. Далее просторная гостиная, откуда мы проходим в застекленную лоджию, из которой можно сделать достаточно уютную спальню. Обратите внимание на прямой вид на море. Квартира в Сочи должна быть с видом на море, как многие говорят. Прямой вид на море, на элитные жилые дома, на закат. И с этой лоджией мы попадаем в достаточно просторную кухню, где можно разместить диван. Здесь тоже имеется панорамное окно с видом на море. Кстати, данную планировку можно переделать. Тоже получится хорошая полноценная двухкомнатная квартира. Как это сделать? Звоните, пишите, с удовольствием расскажу. Друзья, ну как вам квартира в Сочи с видом на море в микрорайоне Приморья? Пишите свои комментарии, какой там потрясающий вид, тем более на закат. Стоимость данной квартиры, считаю, более чем адекватная, а тем более по отношению к стройкам. Но что далеко ходить? Сочи парк 395 тысяч за квадратный метр, причем без такого прямого, прямого вида на море, без ремонта. Здесь квартира, заходи и живи. Сан-Сити вообще анонсирует по 600 тысяч за квадрат. Старт продаж примерно через полторы недели. Данная квартира стоит по 300, по 300 за Квадрат получается где-то 19,5 миллионов. В общем, у меня всегда для вас найдутся интересные предложения. Вы не стесняйтесь, звоните, пишите телефон на ваших экранах. Все способы связи внизу в описании под видео. Но у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.